В предыдущей серии Ну отвечай уже, я знаю, что ты не можешь упустить такую возможность Так что тебе лучше сразиться со мной в полную силу Мерть. Это фанатская адаптация аниме манги Ван Паншман. Я не владею правами на Ван Паншман. Все права принадлежат Вану и Юсуке Мурате. Автор Анимэйшн Гюру. Сейчас. Не успею! Проклятие! Ты делаешь? Я не смог вовремя увернуться от удара. Да. Ты специально промахнулся. Ты сказал, что я должен показать тебе свою силу. Это я и делаю. Ты думаешь, сравнять горы с землей достаточно, чтобы удивить меня? Да я это мизинцем могу! Пока ты играл со слабыми монстрами, я сражался с угрозами вселенского уровня. Так что не смотри на меня свысока. Хм, видимо, ты не понял. Давай я объясню простыми словами. Я отведу тебя к угрозе уровня Бога, если тебе удастся пустить мне кровь. Хотя бы чуточку. Так, я должен ранить его? Хм. О чем ты размышляешь? Это были довольно простые, четкие инструкции. В большинстве случаев я уничтожаю всех с одного удара. Я бы не хотел случайно убить тебя. Однако я все же приму этот вызов. Случайно убить меня? Проклятие, этот парень испытывает мое терпение. Извини меня за мою нервозность. Возможно, твое невежество проистекает из того, что я недостаточно хорошо представляю разрушительную силу вселенских энергий. этот парень. Он продолжает вытаскивать всякие вещи из своих дурацких порталов. Многообещающий парень. Даже пришлось вытащить из своего арсенала более разрушительное оружие. Хм, покажи, на что ты способен. Это тут у нас. Мне это начинало надоедать. Но похоже, здесь есть, чем можно развлечься. Что это было? Какого? Куда он опять делся? получил атаку из своих же ударов. Это был портал Мираж. Он клонирует твои атаки и посылает их прямо обратно на тебя. Что это? Эти удары ранили его. После всех моих атак он только сейчас впервые реагирует на свои собственные удары. Интересно. Да, он наступает. Проклятие. А-а-а! Он не сдвинулся с места? Так вот как ощущаются последовательные обычные удары. Ну да, ощущения другие. Я обнаружил сигнал угрозы. Мои инстинкты обычно слишком остро реагируют, если я сталкиваюсь с серьезной угрозой. Должно быть это сбой. Потому что этот парень никак не может представлять серьезную угрозу. Да, Сайтаба, считай это твой последний шанс. Потому что если ты сделаешь все как надо, я заберу тебя с собой прямо к угрозе уровня Бога. Не обороняйся вечно, если хочешь проявить себя. Теперь у тебя есть шанс атаковать. Серьезные боковые прыжки. Что? Я это уже видел. Какого чё? Продолжение следует. Если вы хотите анимацию Гаро против Сайтамы, дайте мне знать в комментариях. Огромная благодарность и респект автору данной анимации, Animation Guru. Все права на анимацию принадлежат ему. Ссылка на оригинальное видео будет в описании под этим видео. Если вам понравилась моя озвучка, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем большое спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока.